Ну что, скучали по самым необычным телефонам с Алиэкспресс, а? Если да, ловите новую подборку. Данный аппарат весьма прост в своем дизайне. Здесь нет ничего лишнего, так как телефон нацелен на детскую аудиторию. Девайс, к сожалению, без камеры и даже без фонарика. Вот как, все испортил. Но подождите, это же телефон для детей. Здесь не должно быть чего-то, чтобы отвлекало ребенка, от учебы в школе. Хотя я бы сюда установил фонарик. Вещь нужная в хозяйстве. Для экрана меньше 1 дюйма батареи на 320 мАч вполне хватит. Да и цена за такой телефон небольшая, всего лишь 900 рублей. Очередной телефон из разряда детский. Немного напоминает предыдущий флагман, только этот немного симпатичнее. В общем... Так он мне понравился! Ну а если серьезно, то девайс очень красивый и интересный. Крышки бумажки, которая закрыта с крышкой, где можно написать свою школу, возраст, имя и номер. По-моему, это очень удобно. В случае, если телефон будет утерян, то нашедший его человек может обратиться в школу, либо позвонить на указанный на листке номер. Я просто похлопну. А так больше ничего необычного. Ну разве что Bluetooth, здесь он присутствует, и это хорошо. Цена такого милого телефона всего лишь 1200 рублей. Я думал, что в рекомендованных товаров больше не увижу телефоны для пожилых людей. Но нет. Любуйтесь. Телефон значительно большими э, кнопками, как полагается телефоном данного класса. В этом телефоне есть FM-радио, MP3 и даже слот для карты памяти. Есть камера, но чего греха таить, она ужасная. На мое удивление, здесь есть очень огромный фонарик, который выпирает из верхней части телефона. В общем, классный бабушкафон за 1500 рублей. Этот девайс можно смело назвать поистине китайским, ведь здесь привычное расположение кнопок находится в хаотичном порядке. Я думаю, что что здесь не так. Радует аккумулятор на 680 мАч и Bluetooth 2.0. Экран весьма маленький, но а цена данного флагмана составляет 2500 рублей. С виду обычный маленький тонкий телефон размером с кредитную карту, но сзади он немного напоминает iPhone 7 Plus из-за расположения камеры. В этом девайсе, как и во всех других телефонах данного класса, есть Bluetooth 3.0 и небольшой фонарик, и как всегда гнездо для наушников отсутствует. И цена таких флагманов не превышает 1500 рублей. Этот аппарат уже немного дороже своих предыдущих собратьев. По функциям здесь все стандартно. Наушники проводные не вставишь. Слот для карты памяти есть. Дешевая камера и отсутствует фонарик. Есть Bluetooth. Дизайн очень уникальный, но половиной тысячи за такой телефон это много. 3800 мегаампер часов у такого малыша это очень хорошо. Кран 2,5 дюйма тоже неплохо. Bluetooth, камера на 2 мегапикселя. Слот для карты памяти до 16 гигов, разрешение экрана 240-320 пикселей. В общем, неплохой телефон, но опять, 3,5 тысячи рублей явно многовато. Тройку лидеров открывает необычный кирпич с достаточно большой батареей на 2850 мАч с разрешением экрана 480-320 пикселей. Камера здесь, конечно, ужасная, но все же. Но все это спасает огромный и мощный фонарик. И цена этого телефона ниже предыдущего, всего в полторы тысячи рублей. Это первый сенсорный маленький телефончик, больше похож, конечно, на смарт-часы, но этот телефон. 2,2 гюйма чисто сенсорного экрана. Здесь даже есть камера, но она ничтожна. Всего лишь 1,3 мегапикселя. 64 собственной памяти и 128 мегабайт оперативы. И весь этот аппарат... Работает на операционной системе Android. Правда, здесь не написано какой версии. Ну да ладно. К сожалению, здесь аккумулятор 500 мегаватт-часов. Это значит, что его заряжать придется каждый день. Цена 3500 рублей. Вот здесь я согласен с ценой. Оправдано. Завод забирает вот эта вот неплохая реплика iPhone X. размера с кредитную карту. Таких приколов я не видел еще, парни. Мало того, что смартфон супер маленький, так еще и на Android 6.0. Дисплей 2,5 дюйма, что маловато, конечно, для такого гаджета. 1 гигабайт оперативы и 8 гигов собственной памяти. Есть Wi-Fi, Bluetooth, камеры, как ни странно, здесь две. Основная на 2 мегапиксель и фронтальная на 0,3 мегапикселя. И как бы добавить любому айфону, у него слабенькая батарея до 980 МАч. часов. Разрешение дисплея 240 на 432 пикселя. В качестве основного я бы его не использовал, а вот в качестве запасного я бы юзал. Для детей он будет в самый раз. Ну а купить его можно по цене iPhone 4s, то есть за 4245 рублей. Вот такая вот подборка вышла. Какие-то телефоны тебя заинтересовали, тогда иди в описание. Переходи по ссылке и знакомься с телефоном поближе. Ставьте лайки, показывайте видео друзьям и всем пока.